Здравствуйте, дорогие друзья. Язык не поворачивается сказать добрый день или у кого-то уже добрый вечер, потому что он уже давно недобрый. И это продолжается, к сожалению, не одну неделю. Я хочу высказаться по поводу текущей ситуации, по поводу событий, свидетелями которого, которых мы стали с вами. Вы все прекрасно знаете, что сейчас происходит на территории Украины. Хотя э, официальная российская сторона называет это специальной военной операцией. Но давайте будем честными хотя бы для себя. Это не просто военная операция, а это самые настоящие масштабные военные действия, которые начались 24 февраля этого года и были объявлены президентом России. Хотя там было сказано, что идет речь о Донбассе, но мы прекрасно видим, что речь идет не только о Донбассе, а обо всей Украине. Возникает сразу закономерный вопрос, чего добивается Владимир Путин. Многие аналитики, я в том числе, Отвечают на него очень просто. Владимир Путин хочет уничтожить Украину как отдельное государство. Существует несколько версий о раздроблении Украины на три части. Или о том, чтобы, например, она полностью вошла как субъект в Россию, но при этом она... Полностью, естественно, потеряют всякую субъектность и государственность. Причин для начала военных действий не было вообще никаких. Даже не был использован так называемый казус Бели. Вы знаете, что в истории много было случаев, когда убили посла Мирбаха и так далее. Здесь Россия не стала ждать какой-то истории, какой-то провокации, какого-то взрыва, покушения и так далее. Она просто объявила о том, что она начинает, как я уже сказал, военную операцию. Эта операция планировалась в стиле Блицкрига, то есть чтобы, чтобы ее завершить... Э, завершить очень быстро вот мне пишет ирина алексеева лукашенко засветился у карты поделенной украины да это версия очень жизнеспособна то есть украину хотели бы разделить на три части первое это юго-восток это так называемая новороссия о чем Путин мечтал еще в 2014 году, когда посылал своих активистов, тот же самый Харьков, мою родину, другие города. Но тогда этот э, план провалился. Центральная Украина, куда входит Киев и другие центральные э, города Украины, и э, Западная Украина. Ну, в любом случае, как бы, как бы он ни планировал, э, Блицкрик провалился. И на это указывают все, кто, кто в этом хоть чуть-чуть разбирается, даже те, кто совсем, вот как я, например, я абсолютно не военный какой-то аналитик, не эксперт, но я вижу по, по общему развитию событий, что, как говорится, все пошло не так. И, конечно, Путин рассчитывал на то, что за 2-3 дня Украина полностью сдастся, и на этом вся история закончится, но она, как видите, продолжается. Сегодня было нападение, можно сказать, это еще мягко сказано, на Запорожскую АЭС. И многие западные лидеры, в том числе Ян Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, осудил это. И это говорит о том, что уже Путин перешел ту самую красную линию, которую сам говорил. И когда он вчера еще утверждал, что никаких, никакие гражданские объекты не, не бомбятся, и что мирные жители тут ни при чем, и, и все идет вот так вот точечно, но никто ему не верит во всем мире, потому что это неприкрытая ложь. И вообще, когда речь идет о таких стратегических объектах, как АЭС, Чернобыльская или Запорожская, которая, хочу сказать, в шесть раз больше ее. Это говорит о многом, и мы видим, что цель Путина – это ликвидация украинского государства. Вот то, что называют денацификацией, на самом деле это тут можно говорить о том, что он хочет лишить Украину всего. То есть поглотить ее, чтобы она растворилась в России. Это касается языка, это касается культуры и всего прочего. И, конечно, мы сегодня наблюдаем очень такую печальную картину, но Путин считался еще в том, что он переоценил свою армию, недооценил армию, так скажем, условного противника, то есть Украины. И в чем еще он ошибся в том, что он не ожидал такой сплоченной, реакции, естественно, отрицательной со стороны Запада, потому что он думал, что здесь опять появится какой-то плюрализм, какой-то раскол, который мы наблюдали, когда был Лукашенко тоже при помощи Путина организован так называемый миграционный кризис, и мы это все прекрасно наблюдали, что в том же Евросоюзе не было полного единства, по поводу того, что делать. И сейчас Путин тоже рассчитывал на такую вот э, реакцию, но э, Запад, надо дать ему должное, э, сейчас сплотился. Но после того, что произошло сегодня, после э, атак на Запорожскую АЭС, э, председатель ХСС, ХД, ХДС, ХСС, то есть партии Меркель, э, господин Мерц уже сказал, что, скорее всего, не обойдется без участия войск НАТО. И все к этому идет, хотя Путин и грозится ядерным оружием. Кстати, я хочу сказать, что одним из условий применения ядерного оружия является угроза государству России. То есть, если Путин решит, что его государство что-то угрожает, то он сможет применить вот такое вот ядерное. Оружие. И э, все уже всерьез обсуждают это. Мы видим, что Путин в последнее время выглядит вообще очень неадекватно. И то, что он говорил про каких-то наркоманов, про нацистов, националистов. Э, и опять он вчера заявил, что украинский и российский народ это одно и то же. Тогда возникает закономерный вопрос. Если это один и тот же народ, зачем ты его тогда бомбишь? С какой целью? Что, что, что, что ты преследуешь? То есть это логика совершенно не... В логику это не, не укладывается то что он говорит и он говорит просто какие-то заученные мантры и то что он э, говорит тому же Макрону и его условия выдвинуты Украине это то же самое что ультиматум запада он прекрасно знает что украина никогда не согласится на эти условия потом что значит демилитаризация может быть не все понимают до конца что это а это означает что государство должно быть лишено собственных вооруженных сил то есть армии И Украина тоже не согласится на это. Насчет нейтрального статуса тут можно еще подискутировать. Но что касается лишения армии, потом вот эта его песня, что нельзя входить в НАТО, что если Украина будет в НАТО, то России придется воевать. Но вот видите, Украина еще не в НАТО, а Россия уже начала агрессию против Украины И вообще, по большому счету, это не война России с Украиной, это борьба России с Западом посредством Украины. Вот, вот такой вот интересная конструкция получается. И что мы наблюдаем в России? Сейчас включится полная цензура. Вы знаете, наверное, многие, что сегодня Дума приняла закон о том, что любое альтернативное мнение о вот этих так называемой операции будет э, приравниваться к фейку и э, грозит э, реальным уголовным сроком вплоть до 15 лет. Так что сейчас будет зачищена вот эта вся информационная поляна, э, э, такие э, оппозиционные, можно сказать, СМИ, дождь не выходит, эхо Москвы выходит пока только в Ютубе и на других платформах, и тоже им могут перекрыть кислород. То есть люди оказываются в таком информационном вакууме, где они получают информацию только такую прилизанную и, мягко говоря, не соответствующую действительности, потому что когда Министерство обороны России говорит, что вот за это время погибло 500, 498, 498 э, военнослужащих, то это выглядит просто как-то э, несерьезно. Потому что мы понимаем, что э, потеря России намного выше на несколько э, порядков. И э, сейчас э, складывается такая ситуация, что э, Путин э, опять торопится. Вот он почему-то куда-то торопится, непонятно куда, и... Э, Ситуация развивается стремительно, но мне кажется, что Запад уже понял, что хорошим этим ничего не закончится. И вот эти переговоры, это просто пустая трата времени. Там можно решить какие-то локальные задачи. Например, вчера речь шла о гуманитарном коридоре, это очень важно. И вот сегодня я читал мнение Дмитрия Пескова, что он сказал, что переговоры требуют тишины но он имел в виду не тишины когда не идет боевые действия а тишины чтобы в этом что это где-то в глубине сидели каких-то кабинетов и особо не распространялись и кстати я хочу еще раз обратить внимание на то что во время вот этих переговоров боевые действия к сожалению не утихали а продолжались и э, вот те условия, которые выдвигает Россия э, о признании того же Крыма э, и Донбасса, и денацификация и демилитаризация абсолютно неприемлемы для Украины. И сейчас уже, кстати, Россия может потерять Крым в, в ходе вот этой так называемой военной операции, потому что э, Россия и э, ее войска очень разозлили Украину. И ее население, и сейчас ситуация выглядит таким образом, что э, несмотря на некоторое может быть преимущество России, все равно ситуация складывается не в пользу России, а мощные пакеты санкций подрывают российскую экономику и ее, в конце концов, подорвут. Многие говорят, что Путин проиграл. На сегодняшний день он проиграл, в, так сказать, в дальней перспективе, потому что на сегодняшний день нельзя говорить, что он проиграл, но он проиграл страну, и вот эта его пресловутая вертикаль власти, которую он строил, выстраивал, показала, что она не никуда не, не, не годится, особенно в такие кризисные моменты, например, первый раз это проявилось, когда начался коронавирус, Путин вообще отстранился от этого, передал все бразды правления тому же Собянину и вообще как-то очень вел себя непонятно, и он изолировался тогда. И сейчас вот Путин показывает Полную беспомощность, потому что он ничего не может сделать, его последний вот этот шантаж ядерный и более ничего, он не, может, он не может предложить никакого конструктива, он себе вдолбил в голову, что Украину надо освобождать, ее никто не оккупировал, вот, если бы он ограничился Донбассом, это еще можно было как-то понять, хотя это тоже все очень спорно, но он решил идти в банк и он давно это решил, и мы видели вот эти войска в количестве 150 тысяч солдат, которые стояли несколько недель, возле не недель, месяцев стояли несколько месяцев возле украинской границы, и когда все западные СМИ на перебой начали писать, что планируется большая, великомасштабная, так сказать, полномасштабная война то, естественно, Россия кричала, что это все провокации, ничего не будет. Но когда последней капли стала эвакуация иностранных посольств и консульств из Киева, вот это уже был признак того, что что-то действительно намечается серьезно. И вот так вот отмахнуться нельзя было. И когда это все началось, собственно, мы стали свидетелями этого всего. И это все происходит сейчас вот в таком вот режиме, реалити шоу, это такое кровавое шоу и сейчас конечно Россия еще проигрывает в информационной войне, потому что она решила вот так вот зачистить, как я сказал, информационную эту площадку и э, то, что сообщается, это все выглядит в таком плохом советском стиле и сейчас вообще э, Россия вернется вот в, в советские времена, когда была цензура когда было одно мнение и нельзя было его оспорить, то есть все будут писать Одно и то же, как под копирку, и никакой не будет вообще альтернативной версии. Но с чего не учитывает Путин и правящий класс? То, что все-таки интернет есть, и есть свидетельства очевидцев, которые, кстати, и лягут в основу... Гагского трибунала уже его представители выехали на территорию Украины и будут собирать там свидетельства и кстати они просят чтобы свидетели присылали очевидцы присылали свидетельства, видео, фото и так далее, материалы которые как раз и лягут в основу трибунала который уже собственно начинается Путин ввел медленно Россию какому-то краху, но сейчас эта скорость просто стала космическая. Вы видите обвал рубля, доллар, евро скакнули, будут еще скакать. Сейчас вообще, мне кажется, скоро валюта перестанет ходить на территории России запретят гражданам вообще иметь какие-то валютные счета и менять вообще валюту, скажут, давайте переходите на рубли, инфляция увеличится, цены возрастут, появится дефицит, в общем, это откат и отбрасывание общества даже не в 90-е, вот эти шальные а гораздо дальше, это вот где-то в районе 80-х, когда появится дефицит, когда люди будут за железным занавесом, они не смогут выехать никуда за границу. И, собственно, сейчас мне кажется, что потихонечку в России наступает какое-то прозрение. И вот за 20 лет, как я уже сказал, 22 года, если точно, вот этой вертикали власти, они понимают, что эта власть, собственно занимается самообслуживанием. То есть она э, обслуживает интересы только вот этой э, кучки э, приближенных Путину людей, олигархов, э, чиновников и так далее. И, э, конечно, очень печально, что люди ошиблись в 2000 году, когда выбрали Путина президентом. Вот сейчас они расплачаться не только они вот вы знаете даже международная международная организация кошек и то выгнала Россию от отсюда и сейчас уже кстати говорят о том что могут Россию исключить из Совета Безопасности ООН потому что у нее есть там право вето и она естественно всегда выступает против каких-то резолюций направленных против России, да, и вот недавно совсем была резолюция, которая осудила вот это военное вторжение, естественно, Россия голосовала против, но здесь это было уже общее голосование, здесь она не могла наложить право вето, и уже притормозили участие России в Совете Европы, и э, во всяком случае, э, вот Россия э, себя позиционировала как такое отдельное, не только государство, как цивилизацию. И сейчас мы видим это просто борьбу цивилизаций. Но вот эта э, ситуация современная, она э, отталкивает Россию, ее просто лет на, ну, на 30 где-то, может быть, на 40 назад. Потому что не будет никаких новых технологий, не будет науки, не будет ничего... Э, все автомобили э, уйдут э, импортные, то есть нельзя будет купить запчасти, нельзя будет купить новые какие-то автомобили. Вот Евросоюз прекращает хождение евро и так далее. Вот уже предложили исключить То есть из всех э, международных организаций России могут э, просто выгнать как недостойную. И сейчас, э, вот если некоторые говорят об России как об э, стране, Изгои, то сейчас можно уже говорить о стране-террористе и сравнивать Путина с тем же Бен Ладеном, потому что он себя ведет совершенно точно так же. И вот прозрение, мне кажется, у россиян постепенно наступает, что все собственные беды последнего времени, вот последних 22 лет, связаны напрямую с Владимиром Путиным. И когда ну, кого-нибудь, например, спросишь, да, спрашивают, почему же вы плохо так живете, они говорят, а из-за санкций. А они не понимают, что санкции это не причина, а следствие, потому что санкции были введены на из-за агрессивной политики Путина после Крыма, Донбасса и сейчас вот Украины. И, собственно, вот эта причина, и вот у них это никак в голове не, не укладывается, они считают, что главный враг это, естественно, Америка, Евросоюз и так далее. И сейчас россияне просто не смогут выезжать в страны Евросоюза, потому что им не будут выдавать визы, а текущие визы, я думаю, аннулируют. И вообще Россия останется в такой изоляции, в таком коконе, в котором она не сможет развиваться, как страна. И, в общем, все говорят, это будет Иран или Северная Корея. Очень печально, что люди просмотрели и не, не увидели в Путине вот этот потенциал, а вот эту историю с Украиной он вынашивал очень давно. Еще с 2004 года, когда был первый Майдан, когда он хотел тогда посадить на трон Януковича, не получилось. Со второй попытки получилось, но когда Янукович стал, так сказать, брыкаться и смотреть в сторону Запада, он сразу для России стал неприемлем. Вот, Хотя она его пригрела и... Он сейчас находится в Ростове, сейчас были такие слухи, что чуть ли он не опять возглавит Украину, но ну, мне кажется, это вообще просто смех. Но тем не менее, для Россия всегда рассматривал Украину как свою вотчину. И вот этот идеальный был план с Януковичем, пока, как я уже сказал, он вдруг не ослушался и дрогнул. Потому что Россия ставила вопрос ребром, или с нами, или никак. Вот, комбинаций никаких не принималось. Вот, и сейчас, кстати, Лукашенко может тоже полететь в за Путиным, потому что они вот идут такой общей сцепкой, такой общей группой товарищей, и очень много среди них, у них общего в том, что они говорят в этой риторике, но... То, что говорит Путин, это настолько невнятно, настолько это противоречиво и просто не соответствует действительности. Вот, приветствую Таню Гринберг. И просто сейчас весь Запад понял, что Путин сосредоточил абсолютную власть. Вообще, если вот рассматривать, какой властью пользуется и какой он имеет российский президент, то это действительно уже можно говорить о монархии, потому что вся власть у него, у него власть исполнительная, у него власть закономерная, э, закономерная, законодательная, извините, у него власть э, судебная, и все СМИ вот такие тоже э, получают методички из э, администрации президента, что можно говорить, чего нельзя. То есть вся власть э, э, большая, о, Юля Старосельская, спасибо за эфир. Спасибо, Юленька и тебе. Мы сейчас все, кто за... находится, э, граждане Украины, за границей, мы все переживаем за наш э, народ и за наши города. Вот Юлия тоже харьковчанка, работала э, на Тонисе, была телеведущей, сейчас работает на радио в Кипре. На Кипре, вернее, на Кипре, да, это остров Кипре. И э, мы все очень переживаем за нашу родину, и когда мы видим эти кадры обстрела вот, э, Харьковской администрации на Площади Свободы или э, Дворец э, Труда, когда обстреливают, там просто сердце сжимается и возникает вопрос, за что за что вы это делаете? Э, может напомнить известную пословицу, что насильно мил не будешь и что никто вас э, хлебом с солью не встречает вы видите по многочисленным видео что народ недоволен создаются отряды территориальной обороны, что все готовы и старым лад защищать свою родину и со стороны Украины это освободительная праведная так сказать война ее не даром уже называют Украинская Отечественная война по аналогии с Великой Отечественной войной а Россия в данном <coughs> случае выступает как Гитлеровская Германия и вот я сейчас Нахожусь в Германии и вот просто в шоке нахожусь, потому что Россия выступает как агрессор, как фашистское совершенно государство. И если вы так вот чуть-чуть изменить одну букву, вы помните, был такой документальный фильм Михаила Рома, назывался «Обыкновенный фашизм», где показывали зверства фашистского режима, то сейчас... То, что делает Россия, это расшизм, обыкновенный расшизм. Вот такой, это не я придумал этот термин, но я его использую. И э, люди в России настолько зазомбированы, что многие, большинство, вот соцопрос показывает 60%, кто-то говорит 70%, кто-то говорит 80%, но во всяком случае это большинство Людей, которые выступают за войну, и это страшно, когда большинство агрессивное, такое э, оглупленное, зомбированное ящиком, когда они смотрят Соловьева, Скобеева, Шенина и других товарищей, которые промывают мозги на протяжении уже 8 лет, когда были созданы эти все э, программы, и идет вот это дискуссия, да, о том, что Украина это неправильное государство, это недогосударство, и надо его, так сказать, чуть-чуть вот мозги вправить. И вот это очень печально, что мейнстрим не антивоенный, а военный. И мы знаем, что это сейчас очень опасно выходить на демонстрации, на вот эти акции протеста, поэтому я никого не призываю это делать. Но в тех же соцсетях можно как-то высказывать свое мнения вас не могут всех <с shares> посадить, но вот эта тенденция очень печальная, что люди, э -э, все перевернуто, то есть нападение, они говорят, что мы не нападали, они говорят, мы не начинали войну, сейчас новый тренд, мы ее заканчиваем, что война длится якобы 8 лет, она не длится 8 лет, потому что там э, были, были, конечно, на Донбассе некоторые вещи, так, сейчас у меня тут что-то запросы а вот галя просит сейчас я ее добавлю так сейчас я ее добавлю если получится я, я, я еще так никогда не делал но вот добавление так что-то не, не получается галю добавить вот потерял мысль вот так э, вспомнил очень печально что э, люди так не получилось галя к сожалению добавить в следующий раз попробуем э, люди настолько зазомбированы и все перевернуто то есть война про донбасс надо делать отдельный эфир да хорошо я сделаю про донбасс отдельный эфир потому что там есть о чем рассказать вот, и я скоро буду заканчивать, потому что я считаю, что полчаса вполне достаточно. Вот Галя Концевич пишет, в Израиле тоже есть люди, которые считают это ну, мотивированы. К сожалению, многие, и вот я сталкивался здесь, в Германии, что многие граждане Украины, это еще было до того, это еще когда события 2014 года и до того, полностью поддерживает Путина. Для меня это какая-то дикость, я считаю, это предательство по отношению к собственной стране и народу. Но они точно также тут смотрят того же Соловьева, Скобееву и компанию, поэтому у них мозги промыты. И вот я докончу мысль, что все перевернуто. то есть, Войну это считается, это освободительное движение, это не бомбардировки, это э, лишение Украины оружия, и все перевернуто с ног на голову, и э, поэтому с ними вообще спорить бесполезно, потому что они находятся на своей какой-то такой войне э, милитаристской, э, и поэтому они... Э, не воспринимают какую-то критику, они считают, что все правильно, что Украину надо освободить, насадить там свой режим, посадить там какого-то попку, извините, марионетку, и потом присоединить вообще к России, и насколько я знаю, был такой сценарий, что вообще сделать такой вот модель союзного государства уже не на двоих с Белоруссией, а на троих. То есть это Россия, Украина, Беларусь. Вот такая триада, три славянские государства. Если вы вспомните, то как раз в 90-м году они и образовали вот это СНГ. Я приветствую Дмитрия Иващенко. Здравствуй, Дима. И, конечно... Все это очень печально, потому что многим казалось, что это вообще невозможно. Я, честно говоря, тоже думал, что это все закончится, вернее не закончится, а ограничится локальным конфликтом на Донбассе. Но понятно, что если стояло 150 тысяч, то это, это совсем другой масштаб. Так что... Собственно, когда били все в набаты, и кричали «Война, война!» на них, смотря как на идиотов, то теперь идиотами выглядят те, кто не верил этому и считал, что это все какая-то провокация западных спецслужб. И в заключение вопрос, естественно, что делать. Кто виноват, мы уже выяснили. Что делать? Естественно, нужно каким-то образом изолировать Путина. Потому что он совершенно неадекватный. Он может нажать на ядерную кнопку и так далее. Я помню классное исполнение московского окна» и но непонятно, почему тогда не снова цветут каштаны, например, или что-то такое. Да, тогда, конечно, «Московские окна» были. Сейчас я бы спел песню «Як ты бы ты Киева. МИ, композитора Игоря Шамо, я, кстати, знаком с его внучкой делал э, некоторое время назад эфир э, с Ириной. Сейчас, кстати, вот это, чем я хотел бы закончить эфир, я хотел бы закончить тем, что сейчас вот у всех граждан Украины, живущих по всему миру, вот такой вот подъем, несмотря на страшные события, но вот есть какая-то гордость за Украину и Путин, вместо того, чтобы он не ту задачу совершенно решает, он наоборот объединил всех украинцев, я имею в виду не по национальности, но граждан Украины, так скажем, точнее, против России, и этот тренд идет везде, по всему миру, и сейчас граждане Украины и жители Украины едины во всем, и я надеюсь, что среди тех, кто за войну, минимальное количество граждан Украины, хотя я уже сказал, что среди них есть и тех, кого я знаю лично, и мне печально, и очень больно говорить о том, что такие есть, которые совершенно неадекватно воспринимают ситуацию. И очень, очень тяжело сейчас по горячим следам говорить, потому что мы видим, что все как реалити-шоу, вот жуткое реалити-шоу, и, к сожалению, это не какая-то виртуальная такая жизнь, это настоящая жизнь, когда убивают реальных людей, причем с двух сторон. И, к сожалению, я не вижу, что это может закончиться очень быстро, потому что войну начинать всегда легко, а заканчивать сложно. И о переговорах я уже говорил, что на, на данном этапе они могут решать какие-то локальные задачи, но не э, общие. Э, на этом я сегодня заканчиваю. Я думаю, что мы продолжим разговор уже на следующей неделе. Если какие-то есть вопросы, комментарии, пишите обязательно. И я считаю, что победа будет за нами и враг будет разбит. Спасибо.